красота да но это честно говоря жалкое подобие того что вам предстоит увидеть на горном алтае надеюсь вместе со мной а поэтому подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые мои выпуски новые серии с горного алтая обещаю будет море приключений море интересных занятных историй и конечно огромное количество божественной космической алтайской красоты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 был составлен такой огромный список того, что можно отсюда привезти. Это для зрелой кожи, то есть а -а -а -а -а. очень полезно, вот именно а -а -а -а. Вот пантовые. Для омоложения, восстановления, тонизирования организма. Вот вообще любая пантовая продукция идет. мужчинах тоже на Алтае не забыли. Им предлагается бобровая струя и панты. <свистит> Это медведь. А это волк. О, волчьи тапки. Волчьи а волчьи. волчьи тапки сколько стоят? Любая пара, 2 500. Горячее копчение, это хариус, горячее копчение. Я нашла на Алтае оригинальное блюдо. Это сосновые побеги, сваренные как варенье, с медом и э, сахаром. И аккуратненько, чтобы не обварить, как мы уже говорили. Сосочки, да? да. Алтай.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 Привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале Эконом-класс, где я рассказываю, как получить огромные впечатления за вполне себе приемлемые деньги. Меня зовут, кстати, Юлия Рябинина, и сейчас я в Горном Алтае, а если быть точнее, на озере Манджирок. сейчас подожди манджироков действительно несколько у слова название вернее манджирок носит несколько объектов вот озеро манджирок есть всесезонный курорт манджирок куда я сейчас направляюсь и он как раз находится рядом с озером и есть селу манжирок так вот я расскажу вам о двух манжироках о курортном Манджироки, такие, таком фешенебельном, хорошо оборудованным, замечательной инфраструктурой И селе Манджирок, очень провинциальным, милым, забавным А вы в конце программы напишите, что вам больше понравилось, где бы вы хотели отдохнуть Так что поехали! всесезонный курорт Маджирок сегодня напоминает большую стройку. Я зашла сюда не с парадной стороны и, в общем, преодолеваю какие-то горы, котлованы, кучу-кучу кранов для того, чтобы дойти до главной достопримечательности горнолыжного Маджирока – это горы Малой Синюха и канатной дороги. Пока я добираюсь до канатной дороги, расскажу несколько слов о Манджироке, всесезонном курорте. Он возник относительно недавно, в 2010 году, здесь были построены, была построена канатная дорога и три отеля, но новое дыхание Манджироку подарил Сбербанк. А маджирок стал таким приоритетным инвестпроектом сбербанк положил сюда много денег и это видно то есть стройка здесь какая-то масштабная огромнейшая вот сейчас октябрь 2022 года по моим ощущениям с такими скоростями к зиме они вполне превратят маджирок в очень удобный горнолыжный курорт поэтому если вы по этой части то попробуйте распробуйте так вот у нас касса где продаются билеты на канатную дорогу сколько стоит билет так взрослый стоит 500 рублей детский 400 пенсионный 350 будьте добры один э, взрослый осчастливленная билетом иду на канатную дорогу ой я так люблю канатные дороги вы себе ней представляете кстати, движется очень тихо, это значит не надо сломя голову нестись и запрыгивать туда, это очень хорошо, я всегда боялась запрыгивать в эти кабинки, все ребята. что ощущения какие-то суперские, потому что есть, конечно, канатные дороги и покруче. Но хочу хочу сказать, что очень безопасная, очень тихая гондола. То есть едешь здесь вообще тишина полная, даже даже ветрозащиты не нужна. А протяженность этой трассы больше двух с половиной тысяч километров, да? Чего говорю-то, какие два? Что самое главное человеку на горе? Глинтвейн. Возьмем глинтвейн. Перес осторожно не Так. Глинтвейн. 300 мл, 250 рублей. А алкогольный сколько? 300 рублей. рублей. Все равно неплохо. Вы знаете стоит проехать на этой скучной не адреналиновой канатной дороге чтобы увидеть эти сумасшедшие виды которые открываются с высоты горы синюха вообще конечно алтай он необыкновенно красив я не знаю какой художник мог придумать что-то более красивое мощное живописное неповторимое как алтайские горы между которыми течет речка катуни ее притоки где покоятся тихие, красивые алтайские озера. Алтай, ты, конечно, вынес мне мозги. Спасибо тебе. Прямо на верхотуре горы Синюха есть Теренкур беспрогулочная трасса длина маршрута 2 километра 300 метров уровень сложности средний только я настроилась на оздоровительную ходьбу а тут меня встречает надпись опасно проход закрыт ведутся строительные работы ну вообще, что я поняла, что на Алтай надо ездить либо летом, когда можно там сплавляться, кататься на сапах, каяках, рыбачить и что-то около воды делать, либо зимой э, для того, чтобы на горных лыжах кататься. В остальное время года Алтай для вас закрыт, потому что закрыты все общепиты, магазины, э, какие-то крупные э, популярные торговые точки и даже теренкур закрыт, потому что ведутся э, строительные работы. Так что не повторяйте моих ошибок, приезжайте на Алтай в правильное время. Ну, в общем, решила я напоследок выпить кедрового кофе или кедрового чая. Про что вы мне что вы мне советовали? Это кофе был. А кедровый кофе. Да. Вот мне Кирилл посоветовал выпить фирменный алтайский напиток. Кофе на кедровых орешках. Сейчас попробуем. Еще здесь штучка есть. Здесь есть пастила из брусники. Да, это с местных ягод готовится. Из черноплодной рябины, из облепихи. Облепиха местная ягода, да? А, водится у нас, да. А -а -а. И черника. А -а -а. Сейчас на кофе. И туда добавят кедровых орешков. Не совсем. Это классический напиток латте. Да. У нас на основе вот, с добавлением местного сиропчика. Ужарно алтайского. Покажу Это у меня есть в И такой. Из бочек сосны. Отвар. Он вообще как лекарственный. А, удалялся. то есть получается, что это добавляют туда сиропчик да. и отвар. Угу. Но мы используем как ароматическую такую вкусовую добавку. Дальфольный аромат, сладость, как чайная ложечка сахара. Угу. Вот и все. И цельные ветровые орешки. Получается, орешки на день не оседают, и тебя кофе попадают, рождаются новые вкусы. Вот в этом вся суть. Да, ну хорошо, сейчас попробуем. Ой! М -м. Как это оригинально! Необычно очень. Очень рекомендую с таким горьковатым привкусом кофе. И там попадаются прямо кедровые орешки. Очень вкусно. Вот сижу я на шезлонге, смотрю на Алтайские горы с катунью, пью кофе с кедровыми орешками. Сейчас я еще это закушу постилой из брусники. И, наверное. Это самые крутые моменты сегодняшнего дня. По крайней мере, я их точно запомню. М -м -м. Пастила очень вкусная. Главное, что она не сладкая. Но суховатая, хотя мне такие нравятся. В общем, ребята, вы понимаете, кайф можно найти везде главное на этот кайф настроиться и найти места людей которые вам этот кайф подарят в общем кайфуйте ребят кайфуйте мне кажется жизнь собственно для этого и дана А по соседству с курортом Манджирок стоит село Манджирок, ну, где-то в четырех километрах от него. И по сравнению со своим теской курортом, который, судя по масштабам строительства и по амбициям хозяев, претендует на звание европейского курорта, село Манджирок, то европейского уровня еще ой, как далеко. Гуляя по Манджироку, то и дело натыкаешься на коровьи какашки. Их тут в огромном количестве. Это мне напомнило, кстати, Индию, где коровы – священные животные. Они могут перегородить э, дорогу, и никто им ничего не скажет. Ну и какашек столько же. Вот еще какашка. Но стоит пройти всего лишь несколько метров до берегу в Катуни, и в Маджироке появляется Европа. Ну, почти Европа. А вот на воротах этого большого дома висит табличка. На ней написано «Территория под охраной Берского Зинен хунда Наверное, после этого мне должно стать страшно. Сводный хор индюшек. Давайте. Раз, два, Раз, два три. Раз, два, три. Солис пёс Барбос. А сзади запивают утки. Ой, какие у них хвосты-то! Ой, Ой, красота, немыслимая. А вот еще и курочки прибежали. Ну а это река Катунь, главное украшение, и главная кормилица Алтая. Она соединяет 60 населенных пунктов, сел, городков, деревень Алтая. И раньше по ней вплавляли леса, это кормило алтайцев, раньше по ней возили продукты раз, разную алтайскую продукцию и сегодня Катунь продолжает кормить алтайцев потому что вдоль реки стоят турбазы и люди здесь не просто отдыхают любуются купаются люди здесь сплавляются катунь это очень популярное место у рафторов скорость течения реки 5 метров ну, может быть визуально кстати это не смотрится а, так что это так быстро, но на самом деле это в самом деле очень быстро смотрите за мной манджеровский порог. Ну просто, ну космос какой-то. А чем он, кстати, знаменит? Ну, сейчас по нему рафты катаются, он не относится к разряду таких опасных порогов, но вплоть до 20 века а, а, а, жители Манджирока пр добывали себе пропитание, сплавляя по катуне такой отборный лес. Они из него делали плоты и а, по катуне сплавляли. Так вот, сначала лес добывали до Манджирокского порога. А, а потом там уже леса отборного не оставалось, и жители Катоны вынуждены были подниматься вверх. А теперь представьте, вот через такой порожек, с таким, на таком плоту а, из бревен проехаться. Короче, в общем, жители Манджирока были очень отважными и бесстрашными людьми. А, и а, они все выше-выше поднимались, количество порогов все увеличивалось, увеличивалось. А они все сплавляли, лес и сплавляли. Ну и тогда, конечно, не доживали до глубокой старости. Вот. Посмотрим на жизнь обычных алтайских рыбаков. А, и какую рыбу можно поймать в Катуне? Хариус. Как? Хариус. Хариус? А. Еще одна лодка. Шкипер называется. <свят> вот, нормальная нормальная здоровая жизнь нормального русского мужчины я чувствую себя женой рыбака который знаете прощай дорогой возвращайся поскорее словом! Вы знаете, бывают в жизни минуты, когда ты сама себе завидуешь. Вот сейчас я сама себе завидую, потому что я гуляла по Манжероку и увидела какой-то невероятной красоты дом с резными наличниками, с украшениями деревянными. И в это время в этот дом входила молодая симпатичная женщина с ребенком. Оказалось, что она снимает этот дом, и я уговорила ее пустить, показать его. И то, что я увидела, это было чудо. Это такой музей, созданный руками, музей из дерева, из камня, живописный музей. Это все было сделано руками хозяев этого дома. К сожалению, отец и мать уже умерли. Отец был художником по камню, а мама была просто художником. И вот они создали свой уникальный, удивительный по красоте, удивительный по э, изобретательности э, мир у себя в доме, вокруг дома. И давайте мы на этот мир посмотрим. сосновым бару, но это не простой сосновый бор, это бор-отель, можно так сказать, манджерок-отель в сосновом бару. И вот Дмитрий, сотрудник этого отеля, любезно согласился рассказать про, ну, не самые дорогие варианты жизни в этом месте. Мы сейчас идем посмотреть, значит, номер категории полулюкс с балконом, но в нашем варианте сейчас будет с верандой. Да, здесь вот получается зона, ну, она актуальна только в летнее время. Понятно, что зимой как бы сильно здесь не посидеть. Значит, вот сам номер вот такого варианта у нас. Пахнет деревом здесь очень. Да, домики у нас все, внутренняя отделка под дерево, поэтому и зап как бы соответствует этому. По номеру, как я уже сказал, спальная кровать, диванчик. Двухместный раздвижной. То есть четыре человека могут а, здесь разместиться. То есть двое взрослых и ребятишки вообще так, как бы без нужно. проблем. Да, удобство, все в номере. То есть душевая кабина, раковина, унитаз. Сейчас мы с вами можем посмотреть а, номера, а, как бы эконом, такие варианты. Также на двухместное размещение. А, здесь на первом этаже имеется зона как бы для отдыха то здесь вот возможно будет спуститься из номера, если кто на втором этаже либо на первом этаже спуститься посеять чай попить, например. А это какой-то общий такой, как коттедж получается да. для нескольких семей, да, да? да? здесь грубо говоря можно выкупить пять номеров в этом корпусе. То есть одна семья, грубо говоря, либо компания какая-то, да, будет отдыхать, они могут для себя выкупить. У нас таких еще два домика есть. Сейчас с вами на втором этаже вот посмотрим два варианта. Получается Два спальных места только. Mm -hmm. Также они подразделяются, есть э, стандарт двухместный с одной двухспальной кроватью, и есть две раздельных кровати. Здесь как раз в нашем варианте две раздельных кровати. То есть, э, если нужно, гости могут uh -huh. раздвинуть. Если uh -huh. вдруг ну как бы это нужно, например, uh -huh. там э, мама с дочкой приехала, uh -huh. либо отец с сыном вдвоем, то можно раздвинуть. Есть еще такой вариант у нас, называется стандарт эконом. Таких у нас номеров два в общем, из-за всего номерного фонда, значит, здесь вот комната выглядит, в принципе, сильно не отличается ну, от да, той, только она поменьше. И еще, значит, какое отличие от а, обычного стандартного я, я обратила номера, внимание, что нет санузела. Здесь нет санузла, да. Санузел, он находится общий, как я уже сказал, что с, с общим санузлом на два номера. То есть, угу. здесь вот душевая, раковина, унитаз имеется, она идет ага. на два номера. Что касается моих предпочтений, я, если где-то останавливаюсь больше, чем на три дня, люблю селиться там, где живут местные. Если это речь идет о городе, то в обычных квартирах, в апартаментах. Если речь идет о селе, то в гостевых домах. Вот в этот раз я тоже поселилась в гостевом доме, и сейчас я вам проведу по нему экскурсию. Вот, знакомьтесь, это Галина. Сейчас она приблизится, поближе подойдет, и я ее представлю. Это Галина, хозяйка гостевого дома, где остановилась, и человек, который сдал мне кучу полезных и приятных явок и паролей в Манджироке. Здравствуйте. Спасибо. Так вообще мы занимаемся с мужем спортом, и мы представляем спорт вот, ну… От настольного тенниса до железных дисциплин триатлона, поэтому как правило вот у, нас у нас отдыхают, иди, иди, да, как правило у нас отдыхают спортсмены, любители. Мы очень любим проводить совместные тренировки. Это либо здесь у нас прямо практика йоги в хорошую погоду на ковриках, либо силовой тренинг, спортивный, спортивный городок, либо велосипедные тренировки, либо, конечно же, бег. Так, мы поднимаемся на второй этаж. Здесь находятся комнаты для гостей. Ну, апартаменты, скажем так. Да. Да, апартаменты здесь у нас для двух э, компаний, для двух... Ну, две семьи здесь могут разместиться. И у них есть кухня для того, чтобы здесь приготовить что-то, покушать для себя. Вся необходимая оборудование так. для этого посуда. газовая плита... Игровалновка, холодильник и два столика. Угу. Угу. И... Ну и вот такого плана комната. Тепленький. Ой, потому слушай, что... Как так тепло. Да, у нас в этом году газовое отопление, поэтому мы сейчас вообще очень в этом, в этом продвинуты в тепле. Какой-то запах. У меня такого запаха нет. Хороший запах. Я не пойму, может быть свечка Да, потому что... Я тоже чувствую, но я не могу понять, что это может быть. Так по утру встаешь и наблюдаешь за жизнью Маджирока. Это одна часть гостевого дома, а вторая часть находится неподалеку, где я живу. Да, да, да через но... дорогу у нас еще, еще вторая часть. да. И сразу меня встречают немножко поникшие цветочки. Ну, ребята, на улице Октябрь. А вот это двор. А он, кстати, очень хорошо заточен на детишек. Если у вас дети, тут видите, есть игровая площадка, батут. Вот домик, в котором я живу. Здесь у нас три номера. На первом этаже номера студия, на втором этаже такой большой семейный номер и такая качелька, на которой можно зависнуть, покачаться и полюбоваться на Алтайские горы, они реально красивые, вот за все время моего пребывания они были белыми, желтыми, потом стали красными, и они никогда не бывают одинаковыми. И вот такая дорожка ведет, я поселилась в номере студии, Здесь у нас такая общая терраса на два номера. Есть мангал и столик, за которым вы можете... Я, например, здесь поутру пью кофе. И снова любуюсь на Алтайские горы. Вот это мой номер студия. Мне он, честно говоря, жутко нравится. Здесь есть очень симпатичная кухонька всем необходимым с холодильником, с чайником, в общем со всей со всей посудой. Это стол, за который я ем, работаю. Видите, украшено все такими трепичными пано и большая двухспальная кровать. Вот тумбочка с холоде... Ой, извините, с телевизором заговорилась здесь у меня косметические принадлежности, щеточки, но честно говоря, я здесь вообще ими не пользуюсь, я как блогер должна уже выглядеть хорошо, но здесь мне лень большая этим пользоваться, потому что столько воздуха хорошего. А это санузел. Санузел, он небольшой, но все необходимое есть, колонка и душевая кабина. Вот. Ну, извините, косметика я пользуюсь всегда, поэтому вожу ее в больших количествах, люблю. Ну, если так подвести итоги, где лучше селиться, если вы любитель комфорта какой-то предсказуемости, чтобы э, жить в огороженной территории, с горничными, с охраной, с завтраками, то, наверное, лучше выбрать парк-отель Маджирок. Э, это такой, скажем, безопасный, комфортный, беспроигрышный вариант. А я предпочитаю селиться там, где живут местные. Я уже рассказала почему, потому что мне это интересно, атмосфера, место, в котором ты путешествуешь. Но и вы сами видели, что мой номер намного просторнее. У меня есть и кухня, у меня есть все удобства, которые необходимы. И стоит он значительно дешевле. Вот сейчас за номер в октябре я плачу а, 2 500. А в, в парк отеля Манджирок, там ценник начинается с 3000 и номера совсем небольшие даже с общим санузлом. Так что это все-таки зависит от ваших предпочтений. Но если говорить все-таки об экономии, то гостевые дома выгоднее. Когда мои друзья и родные узнали, что я уезжаю на Алтай, был составлен такой огромный список того, что можно отсюда привезти. Алтайский чай, алтайский мед. А, алтайскую рыбу и моралы. это мясо оленя которые на алтае разводят в общем наверное этим списком а еще еще дочка сказала привези мне что-нибудь алтайское какие-то алтайские сувениры может быть какие-то сакральные знаки в общем этим списком знания чего-то алтайского экзотического у меня ограничиваются, и чтобы вообще просветиться в этом вопросе, я пришла на Манджирогский рынок. Рынок, как видим, не маленький, но хочу вам сказать, что подобные рынки стоят практически у всех таких туристических достопримечательностей на Алтае, в Горном Алтае, поэтому ассортимент весь один и тот же, и цены наверняка одни и те же. Вот это носки из верблюжьей шерсти, это монгольский товар. а вот то, что производится на Алтае. Что у нас производится? Дружки вот такие вот деревянные. Из алтайского кедра сделано маджероки. Угу. Это вообще, вот да. я понимаю, все сделано... напитков. Подставочки из... для горячего из кедра тоже сделаны. Угу. Посмотрите. А красивые подставочки. подставочки. Вот подставочка. Угу. Такая подставочка стоит 300 рублей. Такая 400. Иконы из кедра можно купить. Косточки разделочные ух ты разъеду. посмотрите посмотрите какая красота А сколько такая доска 700 рублей стоит да. так что мы тут нашли мы тут нашли алтайский мед и видимо на алтайском языке ахтен злюкин собакин яйцин клац клац нет это не алтайский это помесь немецкого и русского языка а вот скажите а крем пантовый чем он полезен Там, я знаю что пант это для иммунитета хорошо а крем и э, насыщение кожи идет. Угу. Это для зрелой кожи, то есть а -а. очень полезно, вот именно пантовые. А -а. вот, для омоложения, восстановления, тонизирования организма. Вот вообще любая пантовая продукция идет. Ну, вот здесь очень много таких из алтайских трав, из алтайских продуктов э, кремов э, и масел. А вот такие маленькие баночки стоят 150 рублей. А большие сколько забыла 300. А большие 300 Вот есть еще такие. Экохлебцы а, из разных семян, таежные называются. Они тоже поскольку по 150, рассказали, сказали. 150. И о мужчинах тоже на Алтае не забыли. Им предлагается бобровая струя и панты. Вот, посмотрите, это хариус, да? Я так понимаю, это горячее копчение. Это сик, сик. горячее копчение. Это хариус, горячее копчение. Это холодное копчение, хариус. Угу. Есть хариус вяленый еще. Вот такой. А скажите мне, а сик от хариуса чем отличаются? То есть там сик это, <смех> это как представитель хариуса, потому что хариус это сибовая порода. Изначально сик, потом только хариус. Хариуса 17 подвидов есть. То у есть СИГ как отец. бы выше по, по Конечно, ценится, да, да, чем да, Хариус? Да, да. Так, а теперь скажите мне о ценах. Вот СИГ, где у нас СИК? Вот этот СИК в да. да? Сколько стоит у вот такая рыбка? крупненький, он угу. 1550. Он вообще бывает от 100 рублей и в зависимости от веса. Все разложено угу. по весу уже. А вот посмотрите, здесь у нас изделие из кедра, уже обереги из кедра. Кедр вообще, видимо, такое священное дерево для Алтая. Есть шаман, он является оберегом дом, дома, оберегом здоровья. Это щепная работа из кедра. Угу. Вот эта вот фигура э, слияние двух рек Биа и Катунь. А, ага, красота. У нас получается река Оп, такой большой из двух кусочков. Нет, это, скажем так, один большой кусочек разделен на две, и вот он облагорожен. Талисман любви. А оберег. сколько стоит этот оберег? Какая 1500, поменьше 1100. Вот а, этот а, инструмент называется как? Камус. Камус. Никогда... Варган по-русски. или варган? Это такой национальный алтайский или даже тюркский, да, я так понимаю, инструмент. Все-таки алтайцы это же охотники. И на рынке Манджирок можно увидеть прям шкуру медведя. Это медведь, а это волк. То есть вот это взрослая особь, два с половиной метра. Это пятилетка, самец. Выделываю сама, могу под заказ. Пойдемте а... в салон. Ростовые куклы, то шаманы настоящие, Волосы конская грива. Вот это, допустим, шаман в облике лисы. А кто покупает такие это вещи? Практики. Либо практики, а вот таких вот шаманов. То есть на Алтае можно смело брать э, изображение шамана, потому что на Алтае нет даже такого понятия, как черный шаман. У нас белые шаманы, они лекари, они хранители домашнего чего То есть вот такие вот шаманчики, они ставятся в коридоре в прихожей. Это обереги обереги для дома, для семьи. Сколько стоит вот такие? Такая кукла стоит 3 тысячи. Замечательно. А вот это побольше, которая? Вот такая вот стоит 8 тысяч. Вот эти куклы стоят 15 тысяч. Это а, вот эти высокие куклы, ростовые, вот ростовые с бубнами. Ну и вообще из меха можно все, что хотите. От варежки Это, то, это тоже ваше, да, да производство? Пожалуйста. От до ковров. Посмотрите, вот, смотрите, какие. Ага. Например, для девочек тапочки из соболя. Стелька идет, мутончик, овчиночка натуральная, сверху идет соболек. Сколько стоит? Две с половиной тысячи, любая пара. Ну, слушайте, ну соболины, шапка, ой, в тапках разгуливаете, да, да? Можно норочка, можно чернобурочка. А есть мужские варианты, пожалуйста, из волка. О, волчий тапки! Волчие тапочки. Есть ребята, вот смотрите, которые занимаются окариной. А окариной? Вот на Алтае знают камус, да, этот теннинг. Да. Мало кто знает о карине. Слушайте, пожалуйста. Звукоизлечение, он полый вот этот вот этот вот не полый, а вот этот вот полый внутри. Здесь низ все вибрато идет вот сюда, поэтому его можно прям лежа на животе, чтобы почувствовать вибрацию. Тогда, когда у этого звукоизвлечения идет прям на вас, вот такой более летящий звук. потрясающие слышите такие звуки они какие-то такие горные я бы сказала космические да горный космические да, да, да. спасибо вам большое я очень радовалась. интересно Хорошего путешествия. здравствуйте Проходите. здравствуйте очень приятно ой какой ты грозный пар. вот такая очень красивая комната у лилии со старым таким бюро, да угу. потрясающе Лилия. Ну расскажите о себе. Я поняла вы несколько раз повторили, что вы не травница. А кто вы? Ну просто любитель чайных ну травяных чаев. Тут душица, зверобой. Вот видите, там цветочки, Иван чай. Там листочки малины, листочки вишни, да, да вот, угу. вот эта вот мятка, там, зизифора, вот, могу, там, душечка, все это класть угу. сюда. Да. Это по молодые побеги сосны. Ага. Вот. И здесь у меня тоже такой другой чай. Тут больше мятно-душечный, а здесь мяты нет. Здесь вот побеги сосны, милиса курильский чай, смородина лист. Он такой, знаете, немножко лимонно такой лесной вот. Я заварила здесь не очень сильный крутой кипяток, чтобы, ну, нам можно не разводить. Но если кто-то хочет еще послабже, можно, конечно, и развести. Он не такой вот бьющий в нос угу. аромат. Он очень мягкий, он такой такой вяло -текущий. Но, кстати, я вдруг обратилась, что он, он, у, у чая есть вот как у вина послевкусие. Да. Вот я вот угу, чувствую сейчас. Угу. Он на языке такая горчинка появилась. Да. Слушайте, а это мое открытие? Это меня угостил Лили? Это Сосновые побеги, сваренные как варенье, с медом и сахаром, потом высушенные. И получились такие суперские угощения. Что-то похоже на чипсы, что ли. Это, это лакомство. Это сладкое лакомство. С такими нотками горчинки, которые придают ей необыкновенный, необыкновенный оригинальный вкус. Но самое главное, как это полезно. Это же... Сосна там куча всяких витаминов и минералов, но он полезно. Бог с ним. Знаете, когда полезно и невкусно, это ничего хорошего. А тут и полезно, и вкусно. Автор этого воспроизведения кулинарного искусства Лилия, Посмотрите на ее сундучок. Вот здесь вот черемуха сушеная. Видите, целая коробочка. Да, это У -у -у. вот я чаи делаю, фруктовые. Да. Тут смородина вот немного. Ее, такая... правда, немного. Уже внучки скушали. этот, боярочник. Тоже там всякие, тут, тут яблоки. Яблоки. Тут красная а, рябинка. Что, красная, красная рябинка, рябинка Слушайте, да. Прям драгоценный сундучок. Ага. Посмотрите, это сундучок здоровья. Я, да, здесь вот яблочки, Все это дикие, все лесные. Все это из леса, все. И яблочки, и рябинки, все. Ой. Всяких. Вот такой. А сундук-то какой, смотрите, красивый, а сундук, сам сундук достоин отдельного внимания, вот. Так что посмотрите. Внучки знают, тот и постоянно в сундучок лазит за сладостями. А, то есть получается, некоторые дети лазят каждый вверху на буфет, а у ваших внучек есть... Просто приходят открыть, потому что здесь же ничего вредного нет, все сухофруктики, ягодки. А в советское время, помню, были дома творчества, где люди творческие, сценаристы, режиссеры, композиторы могли уединиться, писатели уединиться, оторваться от быта, от своих а, рутинных обязанностей и предаться творчеству. Так вот, я хочу сказать, мне показалось, что Манджирог – это самое, а может быть, даже весь Алтай – это самое подходящее место для людей, которым нужно оторваться от рутины быта и каких-то повседневных своих обязанностей и полностью отдаться творчеству, ну или работе повседневной, которая требует от них там, концентрации, усилий и прочее. Поэтому а, Алтай потихонечку, наверное, становится таким любимым местом для а, цифровых кочевников, для тех, кто Работает в основном в айти, не привязан к какому-то определенному месту жительства, к офису не привязан. И поэтому он может путешествовать по миру, не прекращая работу. И сейчас мы идем в гости к одной такой паре айтишников, которые создали это пространство для своих коллег, где есть прекрасная природа, прекрасный интернет. И все условия для удаленной работы. А вот и Саша. Здравствуйте. Вы меня встречаете как в лучших голливудских фильмах. Река, горы, красивая женщина на балконе роскошного дома машет мне рукой. Красивой жизни, привет. Куда сюда идти, да? Угу. Кофе мы через капельную кофеварку там просто засыпаешь, водичка проходит. Оп! Вот. вот. И пахнуло на меня ароматом столичной жизни. Я на удаленке уже седьмой год. Буквально вчера э, праздновала, можно сказать, шесть лет. Э, проекту, да, и начался седьмой год, которым я занимаюсь как предприниматель. Это онлайн-конференция UX-марафон, я ее как раз готовлю, вот у меня сейчас через два часа будет прогон и запись там доклада со спикерами, вот, и, собственно, я искала такой проект и придумывала его себе, чтобы я могла путешествовать. Думаю, смотрите, град ваша. Кстати, да, да, град. Видите, он, а стекло бьется. А. О, Мишуля. Да. <связанная> Крадется. <связанная> Это мой сын Миша. А, а где он на улице у нас? О, а, котик. Кота спасать. Где кот? А где котик? -то? Он куда-то уже убежал. Град! Да я говорю. Вау, да. А у -у -у, вот, вы, знаете, засыпает видит, все. Он вообще Алтай вот любит. Он не все время преподносит какие-то сюрпризы. Вот так, посмотрите. Вау. Вот и наступила зима <смех> за минуту. Я уже думала о том, что как бы классно вот это все ну вот путешествовать в разных местах работать удаленно но плюс еще чтобы были люди были люди и не просто люди а которые тоже в этой сфере работают чтобы вы друг друга дополняли вместе что-то обучали друг друга вот и я придумала такой формат то есть это не гостиница да куда вот приехали люди и уехали это сообщество куда приезжают люди одной тематике и вместе проводят время. То есть и отдыхают, и работают, и еще вот по утрам там друг друга самообучают или вместе просто путешествуют. И это тоже уже... Ну дает нетворкинг очень положительный вот это наша веранда и мы ее трансформируем под разные задачи то есть если у нас концерт мы лавочки сюда столы выносим вот здесь сидит либо виланчилист из чикаго как у нас тут гостил 10 дней давал нам 4 концерта либо еще что-то если у нас какие-то мастер-классы столы мы сдвигаем садимся вокруг что-то делаем вот еще у меня тут есть метла я очень, знаете, люблю вот так взять. Навести красоту. А <смех> летать. летать, Я думала, вы а, сейчас летать? <смех> летать на метле, потому что Алтай весь такой сказочный, ну мистический, да. мне кажется, это было бы. <смех> <смех> ну да. Но я еще не пробовала, <смех> но могу попробовать. Когда <смех> в Москве 9 утра, здесь уже 13. И ты до 13 часов можешь совершенно спокойно уже отлично провести время, да? там, сплавиться на лодках. У меня муж якер, да, вот, то есть он успевает залезть на гору, вот мы лазим сюда, походить по лесу, искупаться, пообщаться с друзьями, провести пару мастер-классов, да? И это пока еще Москва спит. У тебя фора, у тебя жизнь, две жизни в одной. Так, заходите. Это куда это мы попали? На второй этаж? Да, дома, это да? холодные наши комнаты, мы их сдаем только летом. Можно я да, да, да, да, Да, пускай будет. Вот... Здесь у нас ну, такие небольшие комнаты, скажем так, апартаменты у нас немножко по-другому выглядят, это можно сказать такой эконом-вариант. Это, это на троих. И сколько этот эконом-вариант стоит? А, ну вот комната стоит на троих две рублей. Угу. Вот. А кухня, банная, это где? А, вот здесь есть удобство, здесь туалет, а душ у нас в бане. Баня, души и кухня. Собственно, из-за этого эконом, что нету душа, и кухня отдельно стоит. Вот. Ну, тут самое интересное это, наверное, вот это пространство с панорамным балконом угу. и большой комнатой. Вот тоже рабочая зона. Тут тоже провели дополнительных розеток. Такие столики, все деревянные. Ну да, да, здесь так очень хорошо дышится. Ну И самое, конечно, главное это вот как вот. С таким видом а, сидеть ну это конечно сидеть и работать <с mycket> ну или не работать вот. это наша летняя кухня тоже место куда мы все с большим удовольствием собираемся здесь есть мангал уже под крышей не не не снимайте в обувь да vale. вот э, есть тоже стол посидеть холодильник и летом собственно здесь тоже все движение происходит вот, готовим, О, общаемся, да, да, играем. Я хочу сказать, что Манжирокс, несмотря на отсутствие какого-то богатства, э, там, не знаю, э, каких-то благ особых, выглядит очень счастливыми людьми. И вы тоже выглядите очень да, как типичный алтаец, алтаец или манджирок, житель Манджирока. Ну, конечно, когда тебя окружает такая красота, счастливым быть просто. Завтра в москву а я себе уже не представляю как я буду встречать день без такой красоты вообще это было очень необычное путешествие для меня потому что я всегда путешествую в таком режиме нон-стоп галопом по европам когда нужно за там две недели объехать 10 12 15 разных мест городов и достопримечательностей а в этот раз Видимо, Алтай так захотел, чтобы я осела и затормозилась, потому что планировался автомобильный тур по горному Алтаю с моей близкой подругой, но она, к сожалению, заболела, и, я, э, и путешествовать одной по Алтаю было и скучно, и, и дорого, и я осела в Маджироке и, в общем, жила в Маджироке и его окрестностях. И мне так признательно вот, сложившись в ситуации, что я тормозилась замедлилась и вдруг почувствовала радость просто так, без мощных впечатлений, без достигаторств, без без без чего-то, что вызывает у тебя бурю эмоций и как бы дол долго долго вспоминается. А я была счастлива просто так. То, что стоит солнце, то, что каждое утро я вижу а, катунь, а, я вижу горы алтайские я гуляю я дышу этим воздухом алтай и те люди с кем я здесь встретилась заставили меня как-то по-новому взглянуть на себя на свою жизнь на свои ценности и я на сто процентов уверена что сев самолеты отправившись в москву я вернусь туда уже немного другой И за это я должна сказать большое спасибо тебе, Алтай.